В нашу программу обратился мужчина, считающий, что его машину эвакуировали, не соблюдая процедуру, предписанную законодательством. Мы досконально разобрали ситуацию совместно с экспертами и сотрудниками ГИБДД. Как должна осуществляться эвакуация по закону и как можно оспорить действия эвакуаторщиков в случае выявления нарушений, расскажем в рубрике «Автовладельцам на заметку». Несоблюдение правил парковки – несомненно, серьезное правонарушение. Ведь зачастую автовладельцы, оставив свой автомобиль в неположенном месте, мешают движению машин и пешеходов. Наиболее проблемный район – центральный. Парковок катастрофически не хватает. И автовладельцы вынуждены оставлять машины в несанкционированных местах. Количество эвакуированных машин исчисляется тысячами. С начала года в Сыдульнике по КДП составлено более 8 тысяч административных материалов за нарушение правил парковки. Ежедневно эвакуируются более 50% автомобилей с, с улиц города Красноярска. Ежедневно порядка 10 эвакуаторов работают в центральной части города. Процедура эвакуации довольно проста. Если автомобиль припаркован в неположенном месте, то инспектор ДПС составляет протокол о задержании транспортного средства, а также акта перемещения авто с места нарушения ПДД до места штрафплощадки. Сотрудник ДПС обязан зафиксировать нарушение на фото и видео. Помимо этого, при составлении протокола обязаны присутствовать понятые. Обязательно все автомобили, которые эвакуируются, инспектор Ведет видеофотофиксацию с привлечением понятых, которыми являются любой прохожий, любой житель города Красноярска может быть, который свидетельствует и расписывается в протоколе задержания, то есть фиксирует также вместе с инспектором данные правонарушения. Все установочные данные понятых фиксируются в протоколе задержания с контактными данными и так далее. Если какие-то возникают трения либо ну, недопонимания, так скажем, то понятые потом вызываются в судебный участок, где дают соответствующие показания после эвакуации владельцу автомобиля необходимо уточнить информацию о местонахождении транспортного средства по телефону 02 либо по номеру 127 многоканальному телефону дежурной части полка дпс где сообщат на какой из двух специализированных стоянок находится автомобиль к сожалению все чаще водители жалуются на несоответствие процедуры эвакуации правилам предписанным законодательством подобный случай произошел на улице карла маркса 49 водитель припарковался на свободное место в парковочном кармане где стояли другие автомобили и в спешке не обратил внимание на запрещающий парковку знак через некоторое время машину эвакуировали через некоторое время сработала сигнализация и я значит пошел к своему автомобилю но его не оказалось на месте позвонил в дежурную часть 112 значит там информацию по моему автомобилю не получали то есть некоторое время он числился в угоне Автовладелец не отрицает, что поторопившись нарушил правила парковки. Однако никакой информации об эвакуации его машины в дежурную часть не поступало. Находившийся неподалеку сотрудник ДПС сообщил нарушителю, что его автомобиль на специализированной стоянке. Однако в протоколе правонарушения и акте перемещения автомобиля, которые выдали автовладельцу, графа «понятые» оказалась попросту пуста, а это грубейшее нарушение законодательства. Данное постановление можно обжаловать именно в части нарушения составления и как акта перемещения, так и протоколов потому что протокол не может быть составлен без акта прав нарушения. То есть, если мы возьмем даже данный случай, то можно попробовать обратиться о составлении именно проведения очной ставки и разбирательства с существующими либо несуществующими свидетелями. Составление акта правонарушения без попросту неправомерно и его можно обжаловать посредством требования проведения очной ставки с понятыми. Кроме того, многих автовладельцев возмущает процедура получения автомобиля на специализированной стоянке. Согласно законодательству, на обжалование полученного штрафа есть 10 дней, а услуги штрафстоянки для того, чтобы забрать авто, необходимо оплатить сразу хотя теоретически штраф могут и аннулировать эксперты советуют фиксируйте все на фото и видео собирайте все чеки и акты которые могут помочь оспорить решение с которым вы не согласны действительно собирать все материалы обращаться на проведения проведение разбирательства, то есть проведение очной ставки с приглашением свидетелей, если вы действительно не согласны с этим постановлением, и разбираться в этом вопросе. Ну и еще раз повторюсь, можете прямо сейчас поехать и посмотреть, как работает эвакуатор. Они сейчас работают на тех местах, где дороги просто не загружены, и там, где проще всего вывести автомобили. Помимо этого возникает вопрос и к самим специализированным стоянкам. По словам очевидцев, на территории стоянки бегают огромные собаки. Нет ни комнаты ожидания, ни уборной. При том, что в день эвакуируется до 50 автомобилей. И возникает большая очередь. А сам процесс получения своего автомобиля назад при оплате немалого штрафа напоминает неотработанную процедуру, а еще одно наказание. Будьте внимательны, обращайте внимание на знаки и уважайте других участников движения.